Таможенное оформление с платформой Online Broker теперь просто, выгодно и удобно. Система автоматического декларирования позволяет экономить до 70% расходов на таможенное оформление. Это происходит за счет автоматического